Я отправился свое путешествие в Корею из Шиньяна в Инжон. Это Шиньянский аэропорт. Первое, что я делаю перед путешествием, это покупаю сим-карту. В китайских аэропортах везде есть автомат с сим-картами. Симка в Корею стоит 100 юаней. Это где-то 1000 рублей по данному курсу. Далее я проверяю свой рейс, регистрацию на него. И когда регистрация начинается, я, конечно же, стою в очередь на регистрацию, конечно же, заполняю депортационную карточку, хожу в паспортный контроль и, соответственно, поможенный осмотр. Также есть перечень вещей, которые нельзя провозить э, в ручной кладе и есть вещи, которые нужно отдельно кладывать на осмотр. Несмотря на то, что Шеньянский аэропорт очень маленький, он очень уютный, чистый, здесь много зелени, Здесь есть э, duty-free. В общем, все, что угодно для удобства. Также классной особенностью китайских аэропортов является то, что здесь всегда можно взять бесплатно горячую и холодную воду. А также зарядить телефон. Не пропускайте свой портинг тайм. Почему-то в Корее просят доставить еще и паспорт посадку В этот раз мне посчастливилось лететь корейскими авиалиниями и это пока что лучший самолет в моей жизни. Большой Боинг, просторный, в приятных оттенках, очень красивые и вежливые стюардессы. У каждого кресла есть свой телевизор, также предоставляют подушки и преды. Я также попробовала зарядить телефон, но у меня ничего не получилось, <с> возможно, не хватает мощности. Стюардессы сразу раздают все нужные бумажки для заполнения. Посуда и вообще <с> ланч, не в одноразовой посуде. Мы летели сквозь прекрасные облака, лететь нам всего лишь 2 часа. Скоро я буду в Корее. Первое, что удивляет в местных туалетах, это то, что все женщины, многие женщины, бабушки, после самолета идут чистить зубы. Сначала мы сдавали желтые бумажки, затем проходили паспортный контроль и сдавали райвл карты. Здесь вы также можете найти и на русском языке. И вообще в Корее очень много всяких полезных брошюр. В Корее не ставят печать о прибытии, а выдают вам специальную бумажку, в которой указано до какого числа вы имеете право оставаться в Корее. А также фотографируют ваше лицо и снимают отпечатки пальцев. Это нужно для безопасности. Собираем багаж. И тут у нас проверяют багаж вместе с собачками. Также нужно заполнить декларационную карточку. Осмотр багажа проходит очень быстро. Ну вот мы и в Корее. Официально. Сразу напротив выхода есть места для сидения, информационная интерактивная доска, аренда сим-карт или Wi-Fi, обменный пункт и банкоматы и другие нужные вам услуги. Добраться в город можно на метро. Если вы что-то не можете найти, обязательно следуйте указателям и вы все найдете. На нижнем этаже в магазине можно купить проездную карту, которую вам нужно будет просто периодически пополнять, и она всегда ваша. Также можно купить билет на один раз в автоматах. Дожидаемся электрички и отправляемся на станцию Сеул. Ехать около часа до города, но это не так утомительно. Периодически открывается красивейший вид на Корею. Ну что, привет, Корея. Я приехала. Снова.